Здравствуйте! Сегодня мы говорим о задании номер 5 и готовимся к УГ. В этом задании вам нужно из определенных предложений выбрать слово, про уписание которого не подчиняется правилам и является исключением. Из предложения 14.16 вы пишите слово, в котором про уписание суффикса является исключением из правила. Таково задание. Итак, давайте перейдем к разбору предложений. Посмотрим на предложение. Читаем внимательно предложение. Я прочту их вслух. Хвала развязки, занавес, конец, разъезд, галантность провожатых, у светлых лестниц к зеркалам прижатых и лавровый заснеженный венец. Предложение 15. Какое блаженство, что надо решать, где краше затеплится шарик стеклянный и только любить, только ель наряжать и созерцать этот мир несказанный. Предложение 16. И птицы спят, не слышно пенья их, вороний крик не слышен, ночь совинной не слышен смех, простор английский тих, звезда сверкает, мышь идет с повинной. Уснуло все. Под номером 16 у нас дано несколько предложений. Ответ – слово «стеклянный». Это слово находится в предложении 15.